Ломали нуба а что с этим делать? мы же его полностью почти доломали что с ним делать? что с этим нубиком делать? если мы его доломали мы же не можем его обратно восстановить давайте вернем чтобы вернуть вторую попытку, поставьте два или три лайка минимум. Это жмет немножко времени. Я старался делать баги. Могу проверять мифы, проверять технику, проверять игру. Но если я попробую отпустить, то сломать второй раз уже его не получится. Но хотите узнать, что я скрываю за бак? Смотрите. Вот. Он на стене. Он на стене вот здесь лежит. И какого хрена. Но я не скажу, как я делаю этот бак. Так что, пожалуйста, не хейтите меня. Или вам... Субтитры bon.